Всем привет, ребята, всем доброго времени суток, с вами я, Чипс, и это новая серия соленый Чипс. Ну и по нашим традициям я должен попасть в перекладину. Поехали. Первое задание, которое вы оставили, оно заключалось в чем: надо было попасть с нулевого угла в штангу. Смотрим. Первого раза я не буду это опять обрезать. Это было с первого раза. Переходим к следующему заданию. Второе задание у нас, ребят, заключалось в том, чтобы попасть тоже с нулевого угла. У нас даже выпуск какой-то нулевой. Надо было попасть с нулевого угла ворота. Смотрим. Ран. Спасибо, что дали задание по шведой. Самое мое, походу, любимое в этой рубрике. Что вы знали, сейчас ровно 7 часов. Я торчу на поле уже час, но я пришел в 6. Это не клево, надо попадать. Я пришел к такому мнению, то что я сейчас возьму и буду бить с левой ноги, потому что с левой мне как-то с видой лучше получается крутить. Как раз благодаря вашему челленджу, что кто-то мне отставил, где должен попасть левой ногой в девятку. Я научился бить девяткой, так что поехали. Ну мы переходим к следующему заданию. Ну, ребят, уже третье, последнее задание заключалось в том, чтобы чеканить мяч и сделать АВН, то бишь, солнышко. Смотрим. Понятно. Сейчас надо немного расчеканиться и все. Ну, ребят, а если вам понравилось, то, пожалуйста, поддержите меня лайком и подпиской. Оставьте комментарий со своим заданием, с наказанием. И вот сейчас вот здесь выскочила подсказочка, то есть проголосовать вам надо. Голосуем, нравится вам этот формат или нет. Что хотите нового, это вы можете оставить в комментариях. А так быстренько вы сюда зашли и проголосовали. Ну, ребят, а с вами был Чипс, и всем до новых встреч, и всем пока!